Здравствуйте дорогие друзья! На связи как всегда Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про такую важную тему, как страх отвержения и осуждения людей. То есть, как работать с таким страхом? Дело в том, что одно из направлений... Тревожности ⁇ это переживание за мнение окружающих. Есть всего три направления. Это страх за здоровье, за психику и за отношения окружающих. В большинстве случаев у вас может быть даже комбинация этих страхов. То есть вы чуть-чуть переживаете за психику, не переживаете за здоровье и в большей степени за отношения окружающих. Можете переживать только за отношения окружающих, а можете где-то равномерно по всем направлениям. Поэтому в плане... Переживания за мнение окружающих – это достаточно распространенные переживания, с которыми вам предстоит работать. Как же вообще это устроено? Дело в том, что когда мы говорим о переживаниях, то это всего два направления, в которых вам нужно будет произвести изменение вашего восприятия. То есть, именно ваше восприятие, поведение, отношения людей к вам формирует страх. В большинстве случаев это выражается тем, что вы считаете, что люди плохо отнесутся, плохо скажут, плохо поступят, плохо о вас думают, плохие выводы сделают, не помогут вам, откажут, предадут, просят, изменят и так далее. То есть вы предполагаете зачастую, что к вам у людей к вам будет очень плохое отношение, что они от вас отвернуться, что они от вас покинут. Соответственно, это все формирует повышение тревожности. Сама тревожность за отвержение и плохое отношение окружающих связана с отдельными ситуациями, которые вы воспринимаете как плохое отношение окружающих. Например, человек прошел мимо вас, ваш коллега, и, допустим, не поздоровался с вами. То есть он просто не посмотрел на вас, прошел мимо. Если вы восприняли его поведение как то, что он вас не уважает, то это может вызвать страх. Или, например, что вы считаете, что он пытается таким образом показать вам что-то, что вы, допустим, не часть коллектива, или что они вас не принимают. Это тоже вызовет страх. То есть, когда вы воспринимаете поведение людей, это провоцирует беспокойство. Поэтому в первую очередь нужно понять, с чем в этих ситуациях работать. В любой момент времени, когда у вас возникает страх, есть события, на которое вы среагировали. И вся ваша задача сводится в итоге к тому, чтобы научиться эти события определять и научиться менять к ним свое восприятие. То есть человек, у которого есть переживания за мнение окружающих, страх отвержения, страх от и человек, у которого этого нет, это по сути один и тот же человек, просто с разным восприятием того, что происходит в жизни. Спокойный человек, он не принимает на свой счет поведение других людей, он не переживает, он не переживает, что к нему именно негативно отнесутся, то есть он в разных ситуациях воспринимает их по-разному, а вы же допустим в, одной, в разных ситуациях воспринимаете их одинаково, считая, что будет именно негативный сценарий. В этом видео я вам еще расскажу более подробно именно о том, как прорабатывать такие ситуации, то есть надо сделать так, чтобы вы научились спокойно относиться к ситуациям взаимодействия людей с вами и вашим взаимодействием с людьми. Здесь есть два четких направления, в которых нужно двигаться. Первое направление – это ваши планы, когда вы что-то собираетесь сделать. Ваш план является в первую очередь событием, потому что когда вы что-то планируете, вы видите негативный сценарий в этом плане, и тут же возникает страх. Дело в том, что страх возникает из-за того, что вы не видите других возможных сценариев. И зачастую многие мои клиенты, которые обращаются на курс психотерапии, они когда начинают прорабатывать такие ситуации, у них возникает ступор. Он вполне возможно возникнет и у вас, поэтому просто уделите этому побольше времени либо попросите помощи у людей, у которых нет таких проблем. Итак, предположим, вы собираетесь что-то попросить у начальника. Давайте возьмем такой момент. Вы, допустим, собираетесь идти и просить отпуск в конце августа. И здесь у вас возникает страх. А вдруг начальник на меня там накричит или а вдруг он мне вообще там меня уволит, да? то есть разные могут быть негативные представления, они могут быть просто негативные, что типа начальник мне просто откажет или скажет вообще никакого тебе отпуска, ты хреново работаешь, то есть вы видите вот такие сценарии, поэтому возникает страх даже еще до того, как вы пошли к начальнику, как только вы вообще запланировали это уже возникает. В этом случае вам надо понять, что по, во-первых, абц схеме это нужно зафиксировать правильно, правильно это будет так. Пункт А. Подумал пойти к начальнику попросить отпуск в конце августа. Пункт Б. А вдруг это восприятие? А вдруг он мне откажет? Пункт С. это эмоция тревога. Вот таким образом А, Б, с мы записали само событие. Далее следует разбор этого события. Проблема возникающего страха на ситуацию связана с единственным исходом, который вы видите. А наша задача научиться видеть разные варианты, что скажет вам начальник. Эти варианты, так как это мнение людей, достаточно бывает сложно сделать градацию от плохого до хорошего. Но в идеале, если бы вы могли именно сделать таким образом. Но вы можете также написать в разнобой несколько вариантов разного уровня, что скажет начальник. Давайте сейчас с вами вместе это проделаем. Какой самый плохой вариант? То есть мы говорим о конкретных фразах начальника. Вот я буду за начальника и буду эти сейчас фразы проговаривать. Значит, первое. Да ты че вообще пришел с какой-то ерундой? Иди давай работай, не отвлекай меня. Вот, конкретная фраза. Да? То есть мы варианты такие должны сформулировать реалистичные. Потому что если вы придумываете какую-то ерунду, которая, ну реально, начальник не такой, и вы вообще не верите, что он может так сказать то это не будет для вас вообще эффективно. Нужно писать только те варианты, где вы считаете, что да, он может так сказать, или да, он когда-то так говорил. Следующее. Например, в конце августа у нас уже много отпусков, могу предложить только середину сентября. Вот вам еще один ответ. Это уже нейтральный ответ, да то есть когда человек говорит, что в принципе все окей. Дальше. Следующее, что... Если это меньше двух недель, то вообще не проблема. Прямо сегодня могу все подписать. Тоже это, это уже позитивный ответ. Дальше. Ты что, собираешься нас бросать? У нас столько работы, нам нужна твоя помощь. Вот вам еще ответ. Следующее. Давай так договоримся. Ты доделываешь свои дела, и тогда в конце августа можешь идти в отпуск. Если все успеешь доделать. Это уже еще один вариант. Дальше, допустим... У нас в конце августа возвращается сотрудник, после него можешь как раз идти в отпуск сам. Это еще тоже позитивный вариант. То есть, когда мы вот таким образом расписываем, расписываем, расписываем варианты, что же скажет нам э, начальник, мы начинаем э, снижать нашу уверенность в негативный сценарий того, что он может сказать. То есть, если я изначально иду и скажу... И, Вижу один вариант, он мне откажет, он мне откажет, он мне откажет. А когда я формулирую варианты разные, я вижу, что на самом деле он может сказать практически все, что угодно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что у вас страх возникает именно из-за черно-белого мышления в плане того, что будет в будущем. То есть вы видите всего два варианта, либо он согласится, либо откажет. Это слишком упрощенное мышление, связанное с будущим которая приводит к тому, что вы уже наполовину или больше даже верите, что он откажет. Уверенность, что он откажет, провоцирует у вас страх. Когда же мы видим остальные варианты, наша уверенность начинает между всеми этими вариантами распределяться. И мы как бы забираем уверенность из негативного сценария и переводим ее в остальные сценарии. Во-первых, это позволяет снизить уверенность в негативный сценарий да, И позволяет снизить переживания А во-вторых, мы когда видим варианты Мы убеждаемся, что скорее всего произойдет какой-то средний есть такой закон нормального распределения вероятности, который гласит, по сути, очень простую вещь, что маловероятно крайние, крайние значения, типа очень хороший и очень плохой. То есть вряд ли э, начальник начнет орать типа пошел вон отсюда, вообще там пиши заявление об увольнении просто потому, что вы пришли попросить у него отпуск в конце августа. Но и маловероятно, что он скажет типа да отлично, я тебе еще дам прибавку, я сегодня прям сейчас все, все документы подпишу, уходи хоть на целый месяц вообще не проблема тоже маловероятно но более вероятно что будет какой-то промежуточный какой ну например что он скажет что в конце августа возвращается с отпуска сотрудник и после него ты можешь идти тоже в отпуск то есть это как раз и есть промежуточный вариант и если вы будете анализировать то как в будущем происходит то есть какие вы планы строили и как в итоге происходило на самом деле вы увидите что чаще всего происходят промежуточные варианты а ваши переживания за мнение окружающих оно связано как раз с тем, что вы других вариантов не видите. Видите только негативный и позитивный. Поэтому эту специфику восприятия нужно исправлять за счет того, что вы частные ситуации, возникающие у себя, фиксируете, прорабатываете и получаете в общем изменение своего мировосприятия, связанного с будущим. Это первое направление. Второе направление. Это когда уже что-то произошло. Здесь есть небольшие ответвления, но они по сути имеют одну и, ту же, одну и ту же информацию, скажем так. То есть одну и ту же специфику разбора. Мы часто не понимаем, почему человек так поступил. То есть, предположим, помните, я вам говорил о примере. Допустим, ваш коллега прошел мимо вас и не поздоровался. Вам непонятно, почему он так поступил. То есть мы объективно не знаем, почему он так поступил. Но ваша специфика восприятия тут же объясняет это какой-то пугающей причиной. Например, он ко мне плохо относится. То есть если я объясняю тем, что человек со мной не поздоровался, его плохим отношением ко мне, это будет провоцировать у меня страх. Или, допустим, что он хочет выжить меня из коллектива. Тоже будет страх. И вот здесь есть два направления. Первое направление – это когда поступок совершает другой человек, и мы не понимаем, почему он так поступил. Мы объясняем его поведение одной пугающей причиной, это вызывает страх. Второе, это когда мы уже как-то поступили, считая, что это ужасно, плохо, там, или люди меня осудят. И мы, получается, не понимаем свой совершенный поступок. И это тоже может вызывать тревогу. То есть что мы объясняем это тем, что я, вот, допустим, хотел сделать проект за весь день, а проект сделать сзади не успел. И здесь мы можем считать, что это потому, что я неквалифицированный, не дисциплинированный, что я неудачник, у меня нет никаких способностей. То есть мы можем объяснять пугающие причины свое поведение, свой совершенный поступок. И получается, что когда мы так воспринимаем поступки других людей и свои, мы как бы создаем замкнутый такой круг. Значит, смотрите, какая логика. Если я сам считаю, что я мудак, то я с большей вероятностью буду переживать, что и другие люди будут также считать, что я мудак, и я начинаю переживать, что они обо мне плохо подумают. Если же я считаю, что я нормальный парень, то я автоматически буду считать, что все остальные тоже так же считают, как и я, что я нормальный парень. И тогда у меня никаких переживаний за это не будет возникать. Поэтому есть такое понятие, как закон совокупных причин. Я очень часто его упоминаю, потому что это является ключевым в, правильность, в правильном восприятии поведения людей и своего поведения. Дело в том, что закон совокупных причин он позволяет в ситуациях неопределенности, например, когда мы не понимаем и не знаем, почему человек так поступил, найти ответ, который позволит правильно воспринимать эту ситуацию. Для того, чтобы найти э, правильное объяснение ситуации, в которой вы оказались, например, поступок человека, вот он, человек совершил поступок, вам нужно находить совокупные причины, которые повлияли на его поступок и в сумме его к этому привели. То есть представьте себе одуванчик, одуванчик, но в вот много у него вот этих штучек, да. Вот закон совокупных причин он примерно такой же, как колесо велосипедная что по бокам спицы соединяются в центре в одном вот все совокупные причины они соединяются и что-то происходит ну например возьмем ситуацию вот давайте просто сейчас вот давайте просто сейчас представим как в кино да вот вы стоите в коридоре вот возьмем такую большое открытое пространство Невысокие перегородки офисные. И есть такой длинный коридор, э, который идет как бы из здания коридора. Ну, издание из в, вот, э, допустим, вот, на целый этаж. Целый этаж ⁇ это офисное помещение, и в него идет один вход. И есть длинный коридор, который вот, разделяет как бы, пространство. Да? И вот вы стоите около перегородки, но не снаружи, а внутри. Вы стоите в перегородке. И мимо идет ваш коллега. Значит, теперь давайте мы попробуем добавлять к этой ситуации, чтобы коллега не смог поздороваться с вами. Хотите? Смотрите, предположим, что вы стояли с гарнитурой. Предположим, что в этот момент гарнитура, и вы смотрели на экран. То есть, я стою в гарнитуре и смотрю на экран. Коллега идет и быстрым шагом идет. Это тоже будет причина. То есть он идет быстрым шагом. Помимо этого, коллега в, соседнем, в соседней руке держит телефон, и он что-то говорит человеку. Так? В момент, когда он проходит мимо вас, он, держа телефон, смотрел на часы. Потому что он опаздывал. Он торопился. Он опаздывал. Он смотрел на часы и еще и разговаривал по телефону. Далее. Это было уже не утро, а обеденное время. С этим коллегой вы все время встречаетесь и здороваетесь. То есть, грубо говоря, вы очень часто это делаете. И зачастую бывает так, что люди даже забывают, что такое произошло. Дальше. Вы не встретились с глазами с коллегой. То есть, он не посмотрел в сторону. И вы не встретились с ним взглядом. Все произошло очень быстро. То есть, грубо говоря, вы сидели за столом, а потом встали в тот момент, когда коллега проходил мимо. То есть, он даже не видел вас, пока вы не встали. Но вы встали с гарнитурой, продолжая разговаривать. Далее. Были и другие люди вокруг там, которые тоже что-то делали. И что-то происходило. То есть, был какой-то какой посторонний шум и так далее. Дальше. В э, офисе, скажем, добавим еще такое, было очень солнечно, то есть прям э, солнце било прямо в окна, было очень ярко и прямо был, было где-то прям тени от окна и солнечные лучи туда прям били. То есть пока человек шел, ваш коллега, ему все время в, с окна било солнце в глаза, а вы стояли, допустим, на солнечной стороне. Мы можем продолжать этот сценарий, добавляя все эти причины, которые будут все больше и больше показывать, что вполне естественно, что ваш коллега прошел мимо и не поздоровался. Мы можем также сказать, что такое бывало и раньше, что в принципе мы с этим коллегой не так и тесно знакомы, что я сам бывало попадал в такую ситуацию, что не могу поздороваться. В другой руке, допустим, у коллеги были чемодан или кейс. да, вот Он одной рукой держит телефон, и в этой же руке, допустим, у него руки заняты. То есть, получается, были не только он и часы смотрел, но еще и держал портфель. да, То есть, у него, допустим, было это. И получается, что когда мы начинаем разбирать так ситуацию анализировать, и так делаем с каждой ситуацией, мы перестаем связывать поведение людей с плохим отношением к нам. В результате чего у нас перестает быть представление, что ко мне люди плохо относятся и пропадает страх. Второе направление – это когда мы точно так же разбираем уже совершенные нами поступки. Потому что если я спокойно отношусь к своему совершенному поступку, я автоматически буду считать, что и остальные люди относятся так же спокойно, как и я. В то же время, если я считаю, что я поступил неправильно, я автоматически буду переживать, что и другие люди также подумают, что я поступил неправильно. Получается, ваше представление о самом себе формирует ваши переживания за отношение других людей к вам. Если вы считаете, что вы тот человек, которого все должны обижать, который неудачник, плохой, неинтересный, то вы автоматически за это переживаете, как бы вы пытаетесь это увидеть в глазах других людей. Такое же отношение к себе, как у вас самого к самому себе. Поэтому зачастую ключевым здесь являются три аспекта, если подытожить, что, которые проявляются на такой ежедневной основе. То есть то, что мы сейчас разобрали в плане ситуации, это же те ситуации, которые могут повторяться у вас каждый день, которые у вас уникально вызывают у вас переживания. То есть это всего лишь примеры, но ситуации тревожные, они у каждого свои. Итак, первое, это ваше переживание за планы на будущее, потому что вы не видите возможных других вариантов реакции людей, их слов, их поведения, их эмоциональных реакций. Второе, это понимание поведения других людей Потому что мы принимаем на свой счет, считая, что это плохое отношение к нам К нам нужно научиться понимать совокупные причины этих людей Которые повлияли на их поведение и привели к их поступку И третье это наше собственное поведение. Если мы считаем, что мы какие-то не такие, мы автоматически переживаем, что также же будут считать и другие люди. Поэтому нам нужно понимать совокупные причины своего поведения. И тогда мы будем воспринимать любой свой поступок спокойно, нейтрально или естественно. Когда мы говорим об избавлении от переживаний за отвержение, за мнение окружающих, то здесь нам нужно всего лишь понять, что это связано с тем, насколько спокойно мы себя чувствуем в мнениях людей. Насколько хорошо мы понимаем людей, самих себя, обстоятельства. Очень часто происходит следующее. Когда человек хорошо понимает свой поступок. Например, он сделал что-то не очень хорошее, но он понимает совокупные причины, что он не мог никак поступить иначе. И это вполне естественно. То есть он перестает сам винить себя и критиковать за этот поступок. И автоматически, когда кто-то говорит ему мнение плохое на этот поступок, типа, ты просто там струсил, то человек сразу понимает, что у этого человека сформировано мнение из-за недостатка понимания этой ситуации. Он как бы говорит «мое собственное понимание ситуации» очень высокая, а у человека, у которого сейчас такое мнение, оно очень низкое, и поэтому понятно, что у него не может быть сейчас другого мнения. И получается, что мы относимся снисходительно к мнению других людей, понимая, что из-за недостатка информации об этой ситуации у них складывается неправильное представление. Но при этом наше представление мы считаем наиболее верным, потому что оно, скажем так, наиболее глубокое, наиболее правильное. Вот когда ваше собственное отношение в первую очередь к самому себе, да, то есть мы можем сказать, давайте не будем разбирать по вариантам планы, давайте не будем искать совокупные причины людей и других, то здесь я скажу так. Если вы научитесь спокойно относиться к единственному человеку, это к самому себе, то есть к своим всем поступкам в прошлом. Представьте, какой бы поступок вы в прошлом не совершили, вы к каждому поступку спокойно относитесь. Вот тогда-то вы и будете относиться спокойно к любому мнению другого человека насчет вас. Потому что как только у вас есть свое отношение, что вы себя любите, вы себя знаете, вы себя понимаете, вы себя принимаете, вот только тогда вы перестаете переживать за то, что подумают остальные, потому что вы всегда знаете, что их мнение насчет вас никогда не будет настолько полным, как ваше собственное мнение о себе. Но вы себя знаете, вы считаете, что вы нормальный хороший парень или хорошая девушка. А то, что люди считают, это связано с тем, что они не знают обо всех тех причинах, которые у меня есть. Поэтому они имеют такое мнение. Они могут иметь любое мнение, в зависимости от того, какой у них у самих жизненный опыт. Поэтому в первую очередь работайте со своим ежедневным мировосприятием. Вот Если у вас каждый день возникают тревоги, беспокойство, волнения по поводу отношений окружающих, это значит, что у вас каждый день возникают те самые события, которые вы воспринимаете как опасные. И единственный выход это находить эти события, формулировать по АБЦ схеме и прорабатывать так, как я вам рассказал в этом видео. В большинстве случаев. Сложно очень сделать это самостоятельно, потому что когда у вас невротическое мышление, вам очень сложно выйти за его рамки, то есть вы как бы в коробке, а ваша задача выйти за пределы этой коробки. Поэтому я рекомендую обращаться к специалистам, потому что у них уже эта коробка больше, чем ваша. Им очень легко вашу коробку довести до размеров своей коробки. Поэтому имейте в виду, попробуйте работать сами. Но если чувствуете, что вы с этим не справляетесь, ищите специалиста, который поможет внедрить вам эту технологию в вашу жизнь. Который поможет вам в ежедневном режиме проработать, все текущие ваши переживания, что позволяет снижать уровень тревожности и избавляться от всех этих переживаний. Потому что по сути нам нужно добиться того, чтобы каждый день у вас больше не возникало ни тревог, ни симптомов. Как вам цель? По мне так очень хорошая. именно это я говорю на первой консультации курса своим клиентам. Поэтому спасибо вам за внимание, друзья. Будем с вами на связи. Всем пока.